Воспользуюсь небольшим перерывчиком и запишу еще одно видео по X-серверу для вас. Сейчас мы закончим с LP-106.1, разберемся с тем, что такое у нас терминалы, какие есть терминалы и вообще консоли, как между ними переключаться. И еще раз проговорим по технологии клиент-серверной наших x нашей графики в Linux. На прошлом занятии мы с вами смогли установить X-сервер на Ubuntu-сервер, а затем в Ubuntu-клиенте просто посмотрели, где лежат конфигурационные файлы и парочку посмотрели, команд, относящихся к их серверу. Сейчас, прежде чем продолжать дальше, нужно поговорить то, что сначала, когда мы с вами вообще работаем в нашей Ubuntu Desktop, я обычно запускаю вот эту вот программу, терминал. По сути, этот терминал не является настоящим терминалом. Это такой псевдо-терминал, это программа, которая эмулирует терминал для Ubuntu. На самом деле, у Ubuntu есть настоящие терминалы, настоящие консоли, и доступ к ним доступен через доступ к ним доступен. Доступ к ним возможен через нажатие быстрых клавиш. Например, Ctrl-Alt-F1 возвращает меня, вы видите, в первую консоль. Я могу залогиниться, например. И это уже настоящая консоль, а не псевдоконсоль. Вы видите, наверху написано TTI1, телетайп первый. Можно на всякий случай узнавать адрес того телетайпа, той консоли, которая сейчас активна, командой TTI. Выполняю ее, вижу TTI1. Могу также сделать Ctrl-Alt-F2. Видите, я во втором терминале. ctrl f 3 ctrl F4, F5, F6. Вот они все эти терминалы. F7 это наш уже графический терминал. То есть по умолчанию во многих из Linux Ctrl-Alt-F7 это как раз таки графическая оболочка и графический терминал. К слову, если здесь набрать TTI, у нас будет адрес уже не def-терминал, а def То есть pts это псевдотерминалы. А если мы вернемся с вами в ctrl f 1 видите, здесь у меня сразу Deft это 1 это настоящий терминал. К чему я это все говорю? Давайте вернемся, допустим, в 7. и выведем переменную дисплей. Эхо дисплей. Переменная дисплей говорит о том, какой у нас сейчас активен дисплей. И видим, что у меня активен дисплей двоеточие 0. Двоеточие значит то, что у меня дисплей локальный и нулевой, то есть первый мой по умолчанию дисплей вся нумерация начинается у нас с нулей. Если бы это был удаленный дисплей, у меня было бы написано 122, 168, 01, 0, 1, двоеточие, и тоже какой дисплей используется на этом удаленном компьютере. А, для чего мы это все делаем? Давайте вернемся в мою первую консоль, Ctrl F1, и попробуем в ней стартанем X. Мы это уже делали с вами на Ubuntu сервере. старт X. И вот они у нас стартанули. А, чтобы понять, где они у нас стартанули, то есть у меня, скорее всего, открылся отдельный дисплей, но видите, в нем ничего нету, в нем Вообще я ничего не могу найти. Я знаю то, что есть э, клавиатурное сочетание для вызова терминала нашего. Ctrl-Alt-T. И вот открылся терминал И теперь, если я в нем выведу переменную дисплей, я вижу то, что у меня теперь используется первый монитор. То есть у меня появился новый дисплей, который я создал командой StartX. Раньше это было сделать невозможно. Мне нужно было указывать, в каком именно дисплее я хочу запускать свои иксы. То есть StartX я бы писал, слэш, слэш, двоеточие, и указывал. На первом дисплее хочу запустить графику, там, на пятом дисплее хочу запустить графику и так далее. Если бы я запускал StartX просто по умолчанию, у меня бы выскакивала ошибка, потому что иксы уже заняты тем, что выводит графику на первый дисплей. Сейчас Ubuntu стала умнее, и она просто сама создает новый отдельный дисплей. Чтобы убедиться, в том, что у меня это все запущено из первого терминала, я возвращаюсь в Ctrl-Alt-F1. Вот здесь вот у меня открыто после старта XOF логи. Что произошло, как запустилось. Нажимаю Ctrl-C. И вот выключаю X-сервер на своем Ubuntu-дисплее. Если я нажму Ctrl-Alt-F7, я в своем нулевом дисплее. Ctrl-Alt-F8. Тут больше ничего нету, потому что иксы были остановлены. Возвращаюсь я снова в Ctrl-Alt-F1. Давайте снова я запущу иксы. Отлично. Снова Ctrl-Alt-T запущу терминал. И в терминале, ну, убежусь, том, что у меня дисплей первый здесь указан. И заменю эту переменную. Мы уже умеем с вами работать с переменными. Я скажу, дисплей, переменная дисплей равна до иточа 0,0. То есть, несмотря на то, что здесь переменная показывает то, что дисплей это мой первый дисплей, я сейчас подменяю значение этой переменной. Я указываю новое значение переменной. И чтобы это новое значение переменной применилось, у нас есть команда export. Export display. Снова проверяю значение переменной дисплей. И вижу, она была 1.0, стало 0.0. Что это мне дает? Сейчас у меня активным является нулевой дисплей. И все, что я здесь, находясь в первом дисплее, буду делать, будет выводиться на моем нулевом дисплее. Например, я скажу Firefox. И вижу, что что-то произошло, но у меня здесь ничего не запустилось. Ctrl-Alt-F7, здесь у меня запустился Firefox. То есть я сейчас в своей консоли Ctrl Alt F8. У меня вот здесь вот является все, где я работаю, клиентом. А сервером у меня стала консоль Ctrl Alt F7. Моя седьмая консоль. Напоминаю, у нас иксы работают немножко задом наперед. У нас сервером является монитор, а клиентом является приложение, которое занимает этот монитор. Давайте вернусь. Я Ctrl Alt F1. Тормозну X. Ctrl-Alt-F8 здесь больше ничего нету, Ctrl-Alt-F7 здесь у меня и Firefox сразу закрылся, потому что этот Firefox был запущен из восьмого терминала, который сейчас вообще закрыт. И теперь пара команд по клиент-серверной технологии. Если я хочу, чтобы удаленные компьютеры могли запускать программы на моем сервере, на моем дисплее, на моем мониторе, я использую команду xhost, такая простая команда, xhost. И с плюсиком указываю IP адрес машины в сети, который я разрешаю использовать ресурсы своего монитора. Например, 192.168.0.55. Видите, этот хост был у меня добавлен в контрольный список доступов к моему монитору. То есть команда xhost разрешает удаленным приложением использовать мой монитор. И если бы я находился сейчас все-таки на другой машине, на этой 55-й, и захотел бы подключиться к своему монитору вот сюда, вот локально, я бы на этой удаленной машине написал бы, как мы уже с вами сегодня делали, дисплей, мы писали с вами равно, что мы там захватывали нулевой дисплей, по-моему, равно двоеточие 0, кажется, так написали 0,0. А на удаленной машине я бы писал не просто двоеточие, а там 122, 168, то есть IP-адрес того сервера, к чьему монитору я хочу подключиться, и вот так вот бы указывал через двоеточие монитор, к которому я хотел попасть. Понимаю я, что эта концепция сервер-клиент в применении к сам немножечко запутана, тем, что она задом наперед. Но тем не менее, мы сейчас с вами попробовали. Вы за мной повторите на своих машинах вот эти Ctrl-Alt-F123 переключайтесь между терминалами. Попробуйте из одного терминала запустить иксы, увидите то, что у вас откроется другой терминал. И попробуйте в другом терминале захватить дисплей, который был уже использован по умолчанию. И таким образом вы сможете как бы понять, как у нас работают вот эти вот все концепции клиент-серверные. И еще мы с вами успели посмотреть две команды, которые позволяют нам разрешать другим приложениям по сети подключаться к нашим мониторам. И, соответственно, как осуществляется подключение. Само собой, вот этих двух действий разрешить доступ по сети и подключиться недостаточно, и к сервер должен быть настроен на то, чтобы принять принимать вот эти вот удаленные подключения. У нас здесь сейчас ничего не настроено, но мы просто показали, как команда Xhost добавляет удаленные компьютеры в разрешенный список. Это нас просит делать LPI. Спасибо, что смотрели. Скоро продолжим.